Интересная фраза такая: все истинное великое совершается медленным, незаметным ростом. Сенека. Все истинное великое совершается медленным, незаметным ростом. Ко мне подошла одна женщина и говорит: у меня муж такой вот недоразвитый. Я говорю, а где муж-то? Она говорит, да он за дверью стоит. Я говорю, ну пригласите, он зашел, муж такой, поздоровался, вежливый такой человек. Я говорю, а в чем он недоразвит? Я всегда люблю говорить с супругами, когда они вместе. И она начала перечислять. Он не стремится к духовному. Я говорю, а вы лекции слушаете моей этой женщине? Она говорит, конечно, я слушаю уже пять лет. А муж, мужа спрашиваю, а вы слушаете? Он говорит, а я начал слушать год. Она говорит, вот видите? Там... Я говорю, а в чем еще его недоразвитость? Она говорит, выпивает. Я спрашиваю, а как вы часто пьете? Он говорит... «Да я вообще стараюсь не пить ее, как бы, сейчас раз в месяц. Раньше выпивал каждый день». Она говорит, вот видите? и так далее то есть мы поговорили я понял одну вещь что она не знает этой истины что исти, все истина великая совершается медленным и заметным ростом мы никогда не будем удовлетворены нашим развитием никогда не будем удовлетворены развитием наших родственников наших детей потому что ход времени в развитии протекает очень медленно и незаметно а ход деградации протекает очень быстро чтобы деградировать человеку нужно несколько недель а чтобы вырасти потом нужно годы, поэтому, когда человек развивается духовно, это незаметно всегда, и это надо принять. Развитие личности идет незаметно, и это хорошо, потому что если было заметно, мы бы сразу загордились собой. Когда все незаметно, то хорошо. Это означает, что все будет нормально в жизни. Представьте, если я вдруг я заметила, сразу начала жить правильно и все хорошо. Как бывает так, что люди резко бросают есть мясо. Кто из вас так раз и бросил есть мясо, поднимите руку. Замечательно. Теперь я вам расскажу дальнейшую судьбу вашей жизни. Дальнейшая судьба такова, что когда вы резко бросили мясо, то вы поняли, что жить дальше с родственниками, которые едят мясо, просто невозможно. Кто не согласен, поднимите руку. Но ну, это мудрые люди, вот несколько человек не согласны. Значит, они бросили мясо разумно, не фанатично, а разумно. Но в основном люди, которые быстро бросают есть мясо, они начинают воевать с родственниками, чтобы те тоже не ели мясо. Почему? Потому что, когда человек совершает какой-то благочестивый поступок усилием воли и побеждает свою судьбу, то он становится гордым, сам не замечает того, а гордость приводит к непереносимости того же самого у других. Мы разок ехали в лифте с моим другом, такой крепкий парень, и один мужичок тоже в лифте ехал, и он так как-то забыл бросить сигарету перед лифтом, и прям в лифте курил стоял. Но я никогда не курил особо, и поэтому я так спокойно к этому отнесся, а мой друг, он такой покраснел, и он ну, такой, он крепкий парень. Там в лифте, небольшой лифт, там три человека помещаются. Представьте, стоит человек курит а рядом с ним такой, на него, <свы> готов его дать в лоб. И мужик конкретно перепугался. Он как бы не понял юмора, <свы>, чего от него хотят. Часто люди не понимают, что нельзя курить при других. <свы> вот, и он когда вышел из лифта, я спросил его. «Ты курил раньше?» Он говорит, «Я курил год назад и бросил, а теперь мне вот даже запах дыва противен, а он стоит и курит передо мной, у меня жилы как бы кровью, сейчас готов был его убить просто. Смотрите, я никогда не курил, я нормально отнёсся, а он бросил и готов был его убить. Почему так? Так действует гордость. Когда человек что-то хорошее начинает делать в своей жизни, считая это своей заслугой, то он начинает гордиться этим хорошим. Часто люди, которые, допустим, бросили есть мясо, они ведут себя более агрессивно, чем те, которые едят. Хотя, в принципе, должно быть наоборот. Должно быть наоборот, что люди, которые бросили мясо, они становятся очень покладистыми, потому что они не совершают насилие. Они не совершают насилие, значит, их сердце становится добрым, и они всем все прощают. Если человек бросил быстро есть мясо, он возгордился собой. И это дает ему основание ненавидеть тех, кто его ест. Он начинает военные действия. «Выбросите трупов из холодильника! Я не могу так жить! В оскверненной квартире!» В этом человек этот думает, который ест мясо, он же не понимает, что это нехорошо. Он думает, что-то этот человек, это мой близкий, он в секту какую-то попал, что-то с ним произошло страшное, смотри, как он себя ведет, он же нормальным, добрым человеком был. А сейчас он как глаза квадратные, он же не понимает, что ему говорят. Когда кричит, человек ругается, он не понимает, о чем рет. Он смотрит на человека и думает, что-то с ним происходит вообще. Глаза квадратные, наглялись кровью, он такой, э -э -э. страшно как-то, вроде нормальный человек был, что с ним произошло, он начинает изучать, а что, как он живет вообще, мой близкий человек, что он делает, и обнаруживает, что он слушает лекции Олега Геннадьевича Тарсенова. Потом мне пишут на мои там страницы всякие, пишут, вы уничтожили нашу семью, вы моего близкого человека, я вас ненавижу. <свят> я ему отвечаю, я дедушку не бил, я дедушку любил. <свят> Знаете, это все зависит от того, как человек относится к развитию. Развитие означает прежде всего отношения с другими. То есть если ты какую-то аскезу на себя берешь, то это означает, что ты должен двойне быть терпеливым к другим людям. Это означает рост внутренний. Вот допустим, смотрите, я рано решил вставать. Что я должен прежде этого решить в своем сердце? Что я никогда не буду беспокоить всех остальных родственников, что они рано не встают. А потом уже начинать рано вставать, иначе моя аскеза будет разрушена моей же гордостью. Вот я рано встаю, а родственники им встают, ничего страшного, пускай спят. Если решил не есть мясо, значит тогда я буду хорошо относиться к тем родственникам, которые едят мясо, по-доброму, по-человечески. Понимаете, о чем я говорю? И тогда эта аскеза даст правильный рост. А когда человек действует по-другому, он начинает войну объявлять тем, кто это не соблюдает. Тогда и его аскеза, аскеза впоследствии ослабевает, и он возвращается к тому же, что и делал раньше в результате оскорблений, нанесенных окружающих людям. Когда человек оскорбляет других людей, он не способен дальше развиваться духовно. Другой пример, когда человек... Вдруг решил, что он очень возвысился духовно, стал очень возвышенным человеком, он клеймит позором тех, кто не занимается духовной практикой. Он говорит, у нас хорошая вера, у вас плохая, а вы вообще атеисты. Когда человек такие фразы произносит, то он, несомненно, уйдет с духовного пути. Почему? Потому что он, совершая оскорбление, рушит свою жизнь. Поэтому Господь сделал так, что естественный ход событий такой, что человек сам не замечает, как он меняется, когда он развивается духовно. И эта незаметность, она делает его по отношению к себе же смиренным. То есть человек не считает, что у него какие-то большие заслуги в жизни есть. И это дает ему возможность стабильно развиваться. Какие-то резкие перемены могут быть опасными. Они всегда навлекают экзамены дальнейшие в жизнь. Понимаете? Я не против резких перемен, я просто говорю вам о том, что это может дать нежелательные последствия. Часто люди, которые встают на путь здорового образа жизни, разрушают свою семью. Я уж не говорю о людях, которые встают на путь духовной практики, часто они разрушают двойне чаще свою семью. Причина заключается в неправильном ходе событий. Вставать на духовную жизнь, вставать на правильный образ жизни нужно осознанно. Что значит осознанно? Это значит, что сначала нужно развить в себе правильное отношение к этому миру, а потом менять себя уже. Какое правильное отношение к миру? Если человек неправильно живет, почему это происходит? А потому что у него нет сил жить правильно, у него нет знания жить правильно. И это дает ему большие страдания. Вот представьте, человек заболел гриппом, лежит в постели, вы подходите к нему и говорите, что гад такой, я тебя предупреждала, не суетись слишком сильно, не заболеешь вирусным заболеванием, а ты заболел, не послушал меня, он так еле живой, зачем ваше наставление, он умирает, он гриппом болит, ему плохо. Видите, это признак неправильного развития. Правильное развитие заключается в том, что к больному человеку относится человек со страданием. Он не говорит ему о том, допустим, женщину бросил муж, она приходит к подружке и та ей говорит, «Я тебе говорила». Ей не надо это сейчас говорить, ей надо обнять, успокоить, приласкать. А у нее трагедия произошла, «А я тебе говорила». Понимаете, это неправильный ход развития личности. Она где-то услышала в лекции, как надо к мужу относиться, и увидела, что и подружка относится по-другому. И она сказала, будешь так себя вести, у тебя муж уйдет. Ну и муж взял и ушел. Я тебе говорила. Да не надо говорить. Можно просто так себя вести рядом с человеком, что он сам все поймет. Надо понять такую вещь, что если мы из себя слишком много ставим, начав заниматься самосовершенствованием, это никому не помогает и нам тоже. Часто люди, которые так фанатично следуют, следуют чему-то, они потом заканчивают это все делать. Я много примеров видел, когда люди фанатично пытаются чему-то следовать. Всех вокруг обвиняют, ругают, порицают, потом так же быстро сходят с этого пути. Причина — это неправильный ход событий. Человек должен сначала осознать все, что происходит. Он должен понять, почему люди так не живут, и осознанно потом менять свою жизнь. Осознанно означает, осознанно со всех сторон. Правильно относиться к тем, кто так не живет, правильно относиться к себе, почему я так не поступаю. И когда человек так действует, он очень смиренно идет по жизненному пути. И смиренный путь означает медленный, незаметный рост. Когда человек идет таким ростом, он не замечает, как он меняется, и он не считает, что он слишком сильно чего-то достоин в жизни. Понимаете? Так следующая тема — это искусность. Вам не скучно? Кому скучно, поднимите. Ну, может, кому-то скучно, может, я совсем уже старею и начал уже слюной брызгать, как бы демагогию развожу. К старости люди начинают. Искусность. Искусство только тогда, на надлежащем месте, когда оно подчинено пользе. Его задача — получать, но ну, получать любовно. И оно является постыдным, а не возвышенным, когда бывает только приятно людям, а не помогает им открывать истину». Но ну вот то, о чем мы сейчас говорили, в этой фразе все уже подтверждается. Искусство только тогда, на надлежащем месте, когда оно подчинено пользе. Его задача поучать, но получать любовно, любовно получать. Искусность. Вот, допустим, я стал на здоровый образ жизни, на правильную жизнь, я начал делать гимнастики, там, начал правильно питаться, начал правильно общаться, прощать, просить прощения. Это означает искусный человек. Человек, который. Кто такой искусный человек? Искусный человек это человек, тренирующий свой разум. Некоторые думают, искусные люди это те, которые поделочки там делают хорошие, или они поют хорошо, танцуют. Ну, как бы искусный человек означает, владеющий каким-то ремеслом. Это вторично. Искусный человек это человек, имеющий возможность развивать свой разум очищать свой разум, возвышать свой разум. Вот как вы думаете, два человека делают поделочку. Один из них нравственно слабый человек, а другой чистый, возвышенный. У кого поделочка будет лучше? Даже нравственно слабый человек может быть более искусным. Он может так вырезать все, просто супер. Но эту поделочку берешь, и она чем-то пахнет не тем. Как-то чувствуешь, что я не хочу это покупать. А берешь, допустим, пускай будет меньшее качество работы, но сделано чистым разумом с любовью и берешь это, думаешь, это хорошая вещь, она мне нравится, она мне приносит счастье. Чувствовали такие вещи в своей жизни? Иногда в какой-то ресторан приходишь, это люди готовят не сильно разумные, и там смотришь, все так красиво, начинаешь кушать. Чувствовали такое? Это признак вот, того, о чем я говорю. Настоящая искусность означает очищение сердца. Как определить, что человек правильным путем идет в очищении сердца? Цель человека, который идет правильным путем, показывать пример другим. Мы должны идти правильным путем, чтобы зажигать других людей в этом пути. Показывать пример надо только с любовью. У меня есть один знакомый. Он занимается духовной практикой в моей традиции уже много лет. Он работает мастером цеха. Этот удивительный человек никогда не хвалится своими духовными достижениями. Он мастер, у него есть подчиненные, рабочие, они работают вместе. Он никогда им не говорит, «Ты что куришь? Ты что материшься?» То есть он никогда их не поучает. Хотя работает с ними, и они имеют вот такие недостатки в жизни. Но когда. Но он не курит и не матерится, ведет себя вежливо, всем прощает, просит прощения. Выполняет свои обязанности, когда надо, бывает строгим. Этого достаточно, чтобы люди менялись рядом или нет? Вот у меня к вам вопрос. Он ничего им не говорит такого, он не говорит, ты чего, гад, куришь, брось сигарету. Он не говорит им такие слова. Он просто спокойно к ним относится, с любовью, к состраданиям. И не делает ничего плохого. И если его спрашивают, ты куришь? Он говорит, нет. Если его спрашивают, как ты живешь? Вот так. Что ты кушаешь? Вот это. Как ты относишься к людям? Всем прощаю. Его уважают, как вы думаете, на работе? Его очень сильно уважают на работе. Но самое главное заключается в том, что когда у людей горе случается, они никому не идут, кроме него. Вот те, кто с ним работают рядом, если у них горе случается, они приходят к нему и говорят «научи меня жить, я так устал от того, что у меня происходит». И тогда он очень с любовью, мягко, ненавязчиво начинает рассказывать этому человеку, как правильно. Вот так я пришел к духовной жизни. Мне в жизни попался удивительный человек. Я вам сейчас расскажу эту историю. Есть один удивительный человек, он сейчас живет в одном святом месте, и он в то время, 20 лет назад, уже переводил Шимат там с английского языка на русский. Я тогда занимался нетрадиционной медициной, жил под Тольятти и работал в. На турбазе вазовской лечил людей, обучал его здоровому образу жизни. К тому времени я уже был вегетарианец и знал много чего. Я понимал, что такое нравственность, занимался йогой уже порядка 8 лет. И даже больше, то есть порядка, я с 12 лет йогой занимался. Мне было тогда 28 лет. Итак, я уже много чего знал, правильную жизнь вел. Но у меня не было своего какого-то духовного пути. И ко мне лечиться приехал вот этот человек. И я вам несколько историй расскажу, о отношения с ним. Он никогда ничего не навязывал, он был очень скромным. И он привлекал меня очень сильно в своем сознании. Я не знал, насколько он возвышенный человек, я не знал, что он тогда уже переводит священные писания очень авторитетно, ему доверяют. Сейчас Шимат там на русском языке весь переведен им этим человеком, и этот перевод до сих пор авторитетен. Все считают это хорошим переводом. Это очень возвышенная личность на самом деле. И этот человек, он очень скромный в своем поведении. Невозможно увидеть, что он как-то заносчив, и я даже не знал его положения, вот его философских знаний, я не знал об этом всем. Просто он хотел полечиться у меня. Он очень болезненный, у него плохое здоровье по судьбе. И он приехал ко мне лечиться на эту турбазу вазовскую. И я. Читал молитвы в то время, и я читал их про себя. И у меня были последователи, у меня были порядка 10 человек, которые выполняли мои наставления, слушали меня во всем. Вот. И э, мы вместе садились и про себя читали молитву. И он тоже пришел с нами прочитать молитву, и он начал читать ее вслух. И я потом спросил его. Вы осознаете, что про себя читать молитву более эффективно? У меня вопрос был такой, к нему задан. И он мне сказал, осознаю, очень смиренно. Я тогда спросил его, почему вы не читаете про себя, почему вы читаете вслух? Он сказал, для того, чтобы читать про себя молитву, нужно иметь очень чистый ум. Если человек читает молитву вслух, он читает молитву разумом. Если человек читает про себя, он ее читает умом. Для того, чтобы читать молитву умом, для этого человек должен иметь очень чистый и возвышенный ум. Это очень высокий уровень духовного развития. Чистый ум указывает на отсутствие грехов. Я подумал в этот момент, что вот как раз это мой уровень, потому что я читаю молитву про себя. А он, скорее всего, не дотягивает этот человек расскажу, как события дальше разворачиваю. Я говорю, ну почему бы вам не попробовать про себя читать? И он мне сказал, что точно ничего не получится, это невозможно. Я тогда спросила, почему вы так считаете? Он говорит, у меня есть примеры, кто читал молитву про себя, у какого уровня люди. И то не постоянно. Я говорю: ну, например, какие примеры у вас есть? И он мне рассказал, что был такой великий святой Харидас Такур. И он читал молитву 22 часа в сутки, и два часа спал всего. И из этих двух часов также выкраивал время, чтобы немножко поесть. И он рассказал, что этот великий святой сначала читал молитву вслух. Треть времени. Потом треть времени он читал шепотом, и когда его ум полностью настраивался, как надо, он последнюю треть читал молитву про себя. Но начинал всегда вслух. Я говорю, а еще примеры есть какие-то? Он говорит, больше нет. Ну, есть примерно такие же личности, очень возвышенные. Но я тогда начал анализировать, что я как-то не, не, не достаю до Хрида сатакура как-то не дотягиваю. Этот анализ длился несколько дней, я ходил, думал, и потом пришел к выводу, что надо читать молитву вслух. В результате я всех своих подчиненных заставил читать вслух, и сам начал читать вслух молитв. Потом дальше вопрос касался освещения пищи, то есть мы ели неосвещенную пищу, но он всегда освещал пищу. И тоже у нас разгорелся диспут по этому поводу, который привел к тому, что я тоже начал освещать, потом пищу. И так далее. То есть в течение двух недель мы постоянно с ним вели философские беседы, причем они все, эти беседы, всегда имели один и тот же характер. Сначала я ему доказывал, как правильно. Он со мной соглашался, но у него были свои сомнения. Этот счет. Потом я его спрашивал, как он все-таки считает. Он мне развернуто и обосновательно, обоснованно объяснял, как правильно. Я потом думал пару дней и принимал его точку зрения. Нет. И так он меня привел к этому духовному пути, по которому я сейчас иду. Он это сделал очень ненавязчиво, и он вообще просто не считает, что, даже до сих пор, что это его заслуга. Представляете, какого уровня личности? И я очень благодарен судьбе, что я встретил такого человека, потому что я настолько гордый человек, что по-другому невозможно было бы как-то мне доказать, как правильно. Вот только такой человек способен был это сделать. И Бог мне послал такого человека. Ну, то есть, искусство только тогда на надлежащем месте, когда оно подчинено пользе, его задача получать с любовью. Они а с гордостью. И оно является постыдным, а не возвышенным, когда бывает только приятно людям, а не помогает им, другим, открывать истину. Ну, допустим, мне приятно, что я чем-то занимаюсь, но я не могу помочь другим открывать истину, и мне все приятно. То есть я классно, я там вегетарианец, я там все, у меня все хорошо, я не матерюсь, всех прощаю, у меня классная жизнь, у меня есть молитва, и мне хорошо так жить, классно, но это портит жизнь другим, потому что я противоставляю свою жизнь им. И здесь, говорится, это является постыдным, а не возвышенным способом «Быть искусным». Тема ясна? Дальше. «Люди, говорящие цветисто и искусно, с приятным обхождением, редко обладают добродетелью или человеколюбием». Внимательно. «Люди, говорящие цветисто и искусно, с приятным обхождением, мягко стелет, жестко как там жестко спать вот. редко обладают добродетелью человека китайская мудрость это интересно понять что приятная речь она имеет разные оттенки Я знаю одного великого человека, великого духовного учителя. Он написал книгу «Путешествие домой» Радханатха с вами. Наверное, вы читали эту книгу, многие из вас. Я лично знакомый с этим человеком, но знаком таким образом, что он для меня старший, а я младший для него. У него очень приятная и мягкая речь. Когда он говорит, все замирают, потому что его речь, обладает уникальной силой смирения. Невозможно никакого сравнения привести. То есть он уникально смиренный человек, этот человек. Уникально смиренный. И в личных отношениях я заметил очень выраженную строгость по отношению ко мне. Хотя он в сердце своем очень добрый. Он, когда видит меня, подходит, обнимает меня там, и так далее. Но в личных отношениях но очень строг. Как раз вот в этот раз, когда мы были в Индии, он подошел, мы сидели, обедали вместе с Александром Хакимовым, который к вам приедет. Это не просто возвышенный человек, как сказала Елена, это ее духовный учитель. И он духовный учитель для многих сотен людей также, для многих моих помощников. Вот. И это старший для меня. То есть мы с ним обедали вместе. И вот этот возвышенная личность подошла к нашему столику, с вами, и он начал общаться с ним. Он подошел к ним, обнял его и говорит, «Когда я стою рядом с тобой, — говорит Александр Хакимов, а он, Александр Хакимов, не знает английский, я ему переводил, говорит, «Когда я стою рядом с тобой, то мне становится хорошо». Как ты думаешь, почему? Мне всегда нравится с тобой стоять рядом. Я перевел Александру Хакимову, и он посмотрел. Радханат Мухараджи. у него глаза были, как два озера любви такие. А я, когда он шел к столику, так сильно хотел, чтобы он со мной поговорил. Просто у меня было жжение в сердце от этого. Но он говорил с Александром Хакимовым. С его супругой она тоже сидела там рядом. И Александр Химов он посмотрел на него так недоуменно и пожал плечами, он говорит, я не знаю, почему так, вы так считаете. И он тогда очень широко начал улыбаться, вами и сказал, потому что у тебя большое сердце. Когда он это сказал, я подумал сейчас, он теперь мне что-то скажет, что у меня это большое сердце и так далее. вами. Он повернулся в мою сторону и очень твердо, спокойно и внимательно посмотрел долгим взглядом мне в глаза. А потом вот так вот отвернулся, поднял голову и пошел. Это было уникальное общение, когда я получил такое общение от этого возвышенного человека. у Меня все стало на место сразу. Я понял, как бы где черти водятся. И сразу все стало понятно, кто я, кто Александр Хакимов, как бы и все стало на свои места сразу. Все стало хорошо. Но именно этот, это твердое и строгое обхождение, оно для меня было очень значимым и ценным. Потому что если бы Он выполнил мое желание, то Он бы не помог мне как наставник. Понимаете? Он помог мне как наставник, потому что Он... Я заслужил? Спасибо. Как научиться? прощать записка. Потому что как наставник его любовь выражалась в том, чтобы быть строгим в этот момент, когда я хотел наслаждаться присутствием старшего. Поэтому не факт, что люди смиренные, с добрым... Добрая речь — признак чистого сердца. Но добрая речь, которая направлена не в нужное место, а целью ее является просто лезть, — это не добрая речь чистого человека. Это нежная нежное движение змеи. Змея тоже ползет очень мягко и незаметно. Но результат этого движения — это смерть. Это смерть. Понимаете? Поэтому святой человек отличается от обманщика. И обманщик, сильный обманщик — это разумный человек. И святой человек тоже разумный. Но святой человек отличается от обманщика тем, что святой человек во время... Того, как ты ошибаешься, он проявляет определенный вид любви, который недоступен обманщику. Это твердая строгость, наполненная любовью. Понимаете? Это уникальное свойство возвышенных личностей быть очень строгими и любить одновременно. Обычные люди или любят кого-то, и балуют. Допустим, я люблю своего ребенка, он мороженого хочет, я не могу ему отказать, я его люблю. Или мы очень строгие с человеком и злые в это время с ним. Того же самого ребенка, который уже достался своим мороженым, и горло у него постоянно болит, недом. Мы очень злые как бы, и строгие, но возвышенная Личность она отличается тем, что она строгая и добрая одновременно. Вот это недоступно обычным людям. Недоступно. Люди, говорящие святисто, искусно, всегда с приятным обхождением, редко обладают добродетелью человеколюбия. Потому что любовь к человеку настоящая имеет строгую природу. Я нередко замечал, что люди, которые очень нежно и вежливо разговаривают друг с другом в семейной жизни, часто не имеют близких отношений друг с другом всю жизнь. Потому что когда люди говорят только вежливо и обходительно и нежно, это указывает на их воспитанность, светскую образованность, но не всегда указывают на чистое сердце. Потому что чистое сердце означает, что человек способен говорить строго тогда, когда надо. И способен говорить мягко тогда, когда надо. Он не идет на поводу у банального этикета. Настоящие семейные отношения бывают очень строгими иногда, очень строгими.